Всем привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я Саша, и сегодня мы вместе с вами будем продолжать проходить игру, которая называется World War Z. Ну что, ребята, поехали. <музыка> так, ребят, как вы помните, в прошлой серии мы с вами прошли а, компанию не в сети, эпизод 2 и Иерусалим, а, получается... Утечка мозгов. Сегодня мы будем с вами проходить мертвое-мертвое озеро. Выбираем другого персонажа. А, тьфу, блин. Это желаемый персонаж Дина. Вот, настроим. Класс. Класс какой у тебя будет? А, а я вот не знаю. Давайте. Можно попробовать, кстати. А я вот не знаю. Ну... Но... Пить, можем и такое себе позволить. Ну чё, как бы. Готово, все, поехали, начинаем. Так, все, пошло, пошла анимация, все как мы любим. Сейчас подосите-ка и немного подвину поп-фильтр, а то он мне немного мешается. Ну, я в смысле за него ничего не вижу. Так, ну что, как бы, начинаем наше а, приключение, как бы. На. О, нифига, крутая оружка. Что-то, fuck up, бич. Ну-ка. Пошел отсюда. Так, я так понимаю, нам надо идти в эту сторону, так тут главное быть осторожнее. Так, ну-ка, все легли быстро. Ч дадут? Побежал, блин. у, убери, убери. Ч? Пошли отсюда. Твори... Пошли быстрее, пока они нас тут не сожрали. Так, это мы тут грохнули. Так, это можно тут вообще чисто по-быстрому. Их грохнуть всех. Вот, нам надо дойти до какой-то военной базы, которую только по суше можно дойти. Вот. Что там? Фух, господи, мама дорогая. Ой, как страшно играть в это. Потому что тут очень много неожиданных моментов каких-то. Которые мне вообще не нравятся, типа. Пошли отсюда. Слушайте, они, по-моему. Что ты? Этот мужик реально какой-то даун. Down... Даун. Ползет тварь. Пошли отсюда. Нифига вас. Это собака. Шо ж вы такие живучие, а? А ну иди отсюда. Пошел отсюда. Восполним боезапас. Так, пока аптечка никому не нужна, слава богу. Берем запас осколочных гранат. И, к сожалению, вот они сюда не подойдут. Там нужны другие гранаты. Так, <coughs> продолжаем. Как бы, я вижу там ящики с а, авто турелями или а так вот авто турель куда ее можно поставить ее можно поставить знаете да вот здесь просто отличное место я считаю это пш, давайте а, а Подготовьте оборону. Начать бой. Куда подготовиться-то? У меня эти раненые, блин. Иди сюда, Итан. Кто Итан? Ты, Итан? Стой, Итан. Подожди, Итан. Итан, Итан, Итан. Отсюда нам не выгодно, нам... Знаете, откуда выгоднее всего будет отсюда их отстреливать? Смотрите. Пошли отсюда! Нифига вас тут. Ах, там... Где этот? Пошли отсюда! Ироды. Ушел. Говнюк, блин. Куда ты? Господи, как вас тут так много, господи, что? Быстрее надо брать аптечку и лечить себя. Шли! Задолбали уже. Ух! Это! Фш! Давай! Блин! Но их тут так много, я не знаю, что мне тут делать. А все, Я просрал, кажись. Они мне не хотят помогать. Пожалуйста, ну ёбаная. Давай. Надо перезарядить быстрее турель, автотурель. Сучка. Автотурель ты e! просто подстава всех. Подстав! Торон! Это! Он не сдох что ли? Вот ушел от меня. Там, по-моему, один проник. Багом как-то. А На. Ушел отсюда. Пацаны, просто капец! Что ж ты не бежишь, вали отсюда! Да у них дебильная. А, пацаны, все, сейчас сдохну, блин. Пацаны, давайте без меня, давайте без меня, давайте без меня, давайте без меня. Все, у меня уже ХП на этом, на исходе. Дайте аптечку, пожалуйста. Блин! Что я сделал? Любья, мне нужен этот. Мне нужна аптечка. Тут есть еще аптечка? Тут нет еще аптечек. Но всякие пожарные поставим здесь восполним авто турель и еще в э, этот <клево> нам нужно будет взять э, с, этот, наши. наше а чё где он где эта тварь я тут значит кровью иссяка у меня почти хп блин не осталось и просто этот геральт куда-то смысл даун оставил ну мы сильные независимые <клево> а ненавижу такое вот этот гад аптечка аптечка аптечка ура так там еще дэниелу надо okay. кто такой дэниел а вот ты дэниел держи вот еще одну возьму просто с собой а боезапас полный. Так, все, полное снаряжение. Все отлично. Так. Пошли отсюда. Твоя, блин. Игры все быстро. В принципе, нам тут очень выгодно оставаться Потому что тут В принципе, нас особо так Легко никто не достанет Сейчас спускаемся Теперь Можно будет посмотреть Поискать какие-нибудь какие ресы. Какой-то даун прыгнул Пацаны, смотрите, как сейчас делаем Мы в принципе так сейчас всех убьем. А все? Но это не все. Тут еще которые притворюшки ездят. Или их уже нет? Легли все быстро. Пошли. Где Крикун? Где этот Крикун? А -а -а! Ух ты, нифига он. Побежали быстрее. Ну, слушай, все знаете, тут очень даже немного странно одна вещь, то да, что, ну, типа, о, господи. Ну, типа, нет вот этого вот выпрыгивателя, который меня постоянно пугает. По-моему, он вообще всем наплевать, как бы. все, сейчас закончится все Лег быстро Тут кто-то был <как>, У! No как он меня пугает, вы бы знали Просто капец Задолбал, просто задрал уже Фух Капец прям Быстрая. Что-то там начала брейк-данс. Ох, как. Полетели. что зараза никого не тронула, блин. Не, здесь реально кто-то был. Это не мы. Видимо, есть еще выжившие помимо нас в этом месте. Ой, не люблю я такие проходы. Тут постоянно какой-то трэш происходит. Нифига они тут отлетают, блин, просто они сальтухи делают. А почему я всегда иду первым? Почему никто меня не ведет, кстати? А мы в ловушке, все, короче. Джуд. Джуд, держи. Ты заслужил это. А это я не благодари. Так, снайпу убрать не буду. Я не умею ею обращаться. Грантамет <coughs> И ПП основной с глушителем. Вау, я возьму вот это. Однозначно. Пошел этот автомат основной нахер. Потому что вот это мне поможет намного больше. Тем более эти автоматы, я думаю, нам будут податься на каждом шагу. И уху. Ух! Подождите. Четыре. А, ау! Ау! Что происходит меня уже тут по полной? Давай, чувак, подстрахуй меня, пожалуйста. Страхуй! Там были ловушки. Там были ловушки, я их не заметил. Пошли отсюда, ох! Я помогаю вам, помогаю, как могу просто. <с> Там еще идут. Ну я так понимаю, они уже все ловушки подобрали. Но все равно надо быть осторожнее. А, а, я думаю, откуда это? По-моему, они сейчас вообще какие-то странные. Зараза. Причем буквально зараза. Так. Улучшенный ПП? это мне предлагаешь. А, хорошая вещь. Сдохни. О, как... Блин, <смешно>, <смешно>, смешно. Падают все. Прям... <смешно> орда придет... В смысле орда придет? Она уже пришла. Угу, <смешно> вижу. Ух ты! Нам надо за это время успеть. Ох, как постараться. А я когда волнуюсь, вообще какую-то чушь начинаю нести. Просто я начинаю даже заикаться. Давай, давай, давай, чувак, давай. Осталось последнюю найти. Вот я ее вижу, она там. Как туда зайти? Отсюда или как? Они меня окружили, ребят. Мы не успеем. Где, как туда пройти? Шла нахер. Go. Go. <coughs> все, мы тут, мы тут, мы тут, все. Поехали, поехали, поехали. Вау, мы их прям всех так разнесли. Фух, ну это было потно. Че, что ли? Эй, тьфу. Мне казалось, будет что-то побольше. В принципе, мне эта глава понравилась, она такая сложная. Вот, но я так понимаю, в третье самое ужасное будет прям вообще. Я буду жестко бомбить. Слава богу, это более-менее спокойная. Вот. Сейчас мы посмотрим сами на результаты. Истребитель. Блин, я на самом последнем месте. <coughs> эм... О. Блин. Так, я стрелок уже почти 11 уровня. Офигенно. Это просто улучшенный ППМ. Что насчет этого? А насчет этого что? Спасибо. Ну, в общем, я думаю, то, что на этом я уже буду заканчивать с вами. Поэтому, ребят, если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Зашарий. Всем удачи, всем пока. I know you don't like me, you wanna fight me Always on my page, never double tap like me Babies to my left and my right never...